Всем привет, ребят! Сегодня на обзоре хэшлоу и токен HFT. Мы разберем, стоит ли покупать данный токен, будет ли пам данного токена в будущем, потому что он уже был, я его пропустил и сейчас, как по мне, интересная точка для входа. Также заглянем в перспективу, стоит ли вообще держать этот токен и для чего он нужен. Кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали. Ну а кто не подписан на телеграм-канал и YouTube канал жмите, подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, ребят, давайте начинать. Так уж совпало. когда я начал писать видео, там через дорогу что-то начали строить, ремонтировать. В общем, звуки надеюсь, не сильно вам слышно, но меня, конечно, немножко сбивает. Ну да ладно. Смотрите, Hesloop. это биржа децентрализованная, она вышла недавно, был Launchpad на Binance. Сюда проинвестировали очень интересные ребята. Как по мне, такие как Coinbase Ventures, Electric Capital, Kraken Ventures. Они вызывают как минимум доверие и понимание того, что пока токен и проект сам молодой, он на бычьем рынке или прямо сейчас. Как зачастую такие проекты очень хорошо раскачивать в цене. да? Поэтому я думаю я и вы не исключение хотите запрыгнуть в этот вагон и с ними немножко там прокатиться. Но давайте сначала разберемся будет такое или нет. Биржа она сама, ну в принципе ну, любой там DEX биржа она друг от друга там минимум чем отличается. Но здесь сразу бросается в глаза в том, что здесь отсутствует комиссия для проведения транзакций. Сразу мы думаем, ну а зачем тогда этот токен? В принципе, он в комиссиях, он не применяется, как в бисвапе, например, панкейсвап. Но применение этому токену, конечно же, это как governance, принятие каких-то решений в управлении, если у вас есть большое количество данных токенов, то вы можете участвовать. Но зачастую токены всех инвесторов, команды, поэтому как минимум в любом случае все, что они захотят, то они здесь будут и делать. То есть это в кавычках такая децентрализация, потому что все токены у них на руках. Дальше я вам это покажу. А вот где токен может применяться, это хешверс это у них идет как первая они пишут в мире дау платформа игровая и вот здесь вы уже можете применять свои hft токены да делать ставки получать за это вознаграждение проходить какие-то квесты кому интересно там игровая вот это направляющая меня же больше интересует то что что я могу взять с целью спекуляции и, например, заработать. Поэтому чтобы долго не ходить вокруг да около, посмотрим на цену. Цена у нас сейчас 66 центов, циркулирующее предложение 193 миллиона от всей эмиссии 1 миллиард. На рынках уже торгуется. Как вы видите. На крупнейших биржах, ну, Binance был Launchpad, Coinbase, конечно же, они в инвесторах. Есть KuCoin также, есть Gate.io, Kraken тоже да, в инвесторах. Max, в общем, с покупкой, я думаю, у вас проблем не возникнет. По поводу тех же инвесторов, был seed round на 3,2 миллиона долларов было пройдено. Я там цену не знаю, но вот здесь серия 10 центов, видите, сейчас сидят они практически на 7 иксах. А там вроде, если я не ошибаюсь, вообще чуть ли не по центу. Может, там 2 цента было самое раннее, где вот меньшее количество токенов было продано. Распределение данных токенов, вот то, о чем я говорил, идет как? Идет команде практически 20%, 25% инвесторам, это уже половина, да? 53% на развитие экосистемы, которая будет в голосовании принимать решение, куда что идет. А если у них огромное количество токенов, то они будут решать, куда эти токены будут идти. Ну и 2,5% это процента на будущих каких-то разработчиков, членов команды, да, на их поощрение зарплаты и так далее. То есть в плане, если вы там долгосрочный какой-то инвестор, вам очень понравился проект, вы им живете, то в плане долгосрочного там на года там 5 лет 4 10 лет я бы ну как бы не лез в такой инвестиции а вот в целях спекуляции это интересная тема проект молодой инвестора и фонды очень интересные и самое главное то что у них например практически весь объем токенов то что они там на дампе собрали словончпада кто получал там бесплатное они теперь могут ценой манипулировать. А интерес манипулирования ценой у них сейчас, как молодого проекта, конечно же, его взращивать. То есть чем выше будет цена, тем больше они заработают и по вкусной цене разгрузятся именно об новых участников, от хомяков, которые будут залетать уже в самом конце. Потому что вот команда... Инвестора у них разблокировка токенов находится, когда он вышел, да, вот недавно, после ТГЕ, у них через год ровно начинается разблокировка этих токенов. И 75% что там, что там, у них идет ежемесячное линейное распределение в течение 3-5 лет. И это количество там месяц попадает, оно не особо там сильно влияет сейчас на цену, но все-таки каждый месяц токены какие-то в рынок попадают. Но самый главный Разлок уже начнется вот 7 буквально, ноября. То есть до осени, в принципе, переживать там особо нечего. И наоборот, я думаю, что до осени как раз таки цену сделают максимально повыше, чтобы вот эти разлоки, которые упадут в рынок, а там упадет тоже миллионов сто шестьдесят где-то, чуть ли не шестнадцать процентов эмиссии. И там уже им, инвесторам, этим будет интересно продать подороже. Поэтому, я думаю, цена будет, в принципе, расти. И давайте перейдем на график, мне нравится как сейчас цена двигается, мне получилось взять ее по 59 центов. Я вообще люблю такие графики, такие фигуры, треугольники. Эта фигура в принципе неопределенности, она может выпасть как вниз, так и вверх, все зависит от биткоина, стадии рынка и все такое. Но самое главное вот когда мы берем возле нижней фигуры, сейчас я найду кисть. Вот, например, мы можем дождаться, то есть не обязательно залетать сейчас по текущим ценам, мы можем спокойно спуститься еще вниз и вот эта цена любит вот это выбивать нижний лой и потом уже формировать что-то такое и идти уже отрабатывать цели наверх. Но, как мы видим, здесь уже было одно такое выбивание, выпадание с фигуры. Поэтому я предполагаю, что цена может уже и не сходить ниже 55 центов перед тем, как пробьет там фигуру вверх и пойдет по целям, которые я обозначил. Потому что выход с фигуры данная минимальная цена это 80 центов, 90 центов и доллар. Это если вы хотите в краткосроке, прямо там в течение недели, две, возможно месяца там поймать, как минимум давайте протянем. 35%, 48%. Но еще раз повторюсь, если брать до осени, да, там, ноября, то я думаю, цену загонят еще повыше. Капитализация не такая же и большая, 128 миллионов, поэтому раскачать ее еще могут. Поэтому, если вы не захотели сейчас, лучшим вариантом дождаться вот такого, что я нарисовал. Да, здесь взять где-то в нижней грани, там частями по 60 центов, там 57 центов, 55 и все это дело сопровождать с коротким стопом. Потому что если истинный пробой фигуры будет вниз, да, и там биткоин начнет корректироваться очень сильно, то хэшлоу, вот этот проект, может вернуться на свое дно, в район 30-35 центов. Это вы должны учитывать. Если пробиваем вверх, цели у вас на экране это минимальные. Если вы увидите такое, что фигуру будет пробивать вверх, уже с текущих и вниз мы не возвращаемся, то зачастую когда мы импульсивно пробиваем там вверх вот эту фигуру мы идем и ее тестируем и вот здесь на ретесте 67 68 центов 65 вы можете тоже попробовать взять и потом уже ждать отработку целей но здесь вам нужно ставить конечно же тоже искать какие-то минимальные стопы потому что если это будет ложный выход и пробой фигуры вверх, то опять мы покатимся к нижней грани. И чтобы вы уже не попали на большие минуса, да, и не сидели в этой монете очень долго. Потому что как бы, сильно долго по таким ценам, ну как бы мне было бы стрёмно сидеть. Ладно, если бы мы набрали ещё, там 25, 30, 35 центов, но по 60, когда мы еще можем спокойно протестировать вот это дно. Мне бы сидеть сильно не хотелось. Но, в принципе, если вы готовы там, брать какую-то инвестиционную часть до осени, чтобы сейчас не довольствоваться вот этими маленькими значениями 3.35%, а взять там X2, X3, и все это возможно, в принципе, то, скорее всего, вам, в принципе, все равно по какой цене сейчас набирать. Вы просто это можете делать маленькими частями, по 10%, по 15% депозита, по текущим, потом по 55%, потом по 45%, потом по 35% потом по 33 например да и набрать какую-то среднюю вот эту позицию которая будет там 45 центов и там уже ждать вот эту отработку куда эти фонды затянут вот этот токен Да в моменте и там уже разгрузиться но еще раз повторюсь в этом проекте точно нечего будет делать после начала разблокировок именно фондами, Крупняком, которых там иксы уже будет не 5, 6, а э, извините меня 20, 30, а может и 60. И то все, что сейчас рисую, оно может естественно и не отработать. Кто его знает, будет они гнать этот проект или не будет, или они будут довольствоваться своими 5 6-ма иксами. Ну, зачастую фонды, конечно же, зарабатывают намного больше, но все будет зависеть от рынка. Поэтому, чтобы снизить риски, обязательно заходите в такие проекты от общего капитала. Не больше, если брать инвестиционную часть, не больше, чем 2-3%. Да? Если вы в трейдинге, например, со стопами, с понятными, как вот здесь я разрисовал, то вы можете заходить в данную позицию не больше, чем 5-10% от своего там, торгового капитала. Да? Если вы конкретно намерены там, на этой монете заработать. Вот, собственно, все, что сегодня хотел сказать. Реально монета, она очень интересна. Того, что молодая, того, что интересные фонды. Был Binance Launchpad и по-любому токены есть у Binance. И я думаю, реализовать они ее будут реализовывать и скидывать, я думаю, не, намного повыше. Поэтому для себя я в трейд вижу вот такие цели. А по инвестиционной части я буду смотреть. Может, тоже что-то прикуплю, чтобы на 2, 3, 4, может, и 5XO там... В будущем разогнаться, если у меня получится набрать позицию пониже, да, по каким-то ценовым значениям в районе 30, 35, 40 центов, если я их увижу. Сейчас только трейд у меня, держу от нижней границы, поэтому надеюсь на пробой. Если пробоя не будет, то буду опять же таки вместе с вами, там, кто еще не заходил, пробовать ловить повторно именно по нижней границы. Что вы думаете по хэшфоу в этом проекте? Держите ли вы данный токен? Верите ли в будущий рост? Мне, конечно же, будет интересно почитать. Обязательно об этом пишите. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем желаю, как всегда, удачи, всем профита. Всем пока!